Всем привет! Говорят, у России две беды – дураки и дороги. А в Петербурге есть еще и третья, и это избирательные комиссии. В 2019 году о наших муниципальных избиркомах узнала вся страна из-за фейковых очередей, драк и недопуска независимых кандидатов на выборы. В такой вот обстановке тогда петербуржцы избрали своих представителей более чем в сотню местных советов. Но уже после выборов некоторые избранные депутаты сложили полномочия – Причины разные. Кто-то избирался сразу в нескольких округах и пришлось выбирать. На кого-то оказали давление, третьи пошли на повышение, но кто-то просто передумал. В целом, это частая практика и местные советы могут существовать в неполном составе, если таких депутатов немного. Но если полномочия слагает больше трети депутатов избирательного округа, то в течение года в этом муниципалитете должны пройти дополнительные выборы. В Петербурге таких муниципалитетов в прошлом году было два – No15 и Окервиль. Доп выборы там нужно было провести еще в сентябре 2020 года в единый день голосования. Но ни муниципальные советы, ни местные избиркомы их не назначили, что является прямым нарушением закона. Это неудивительно, ведь большинство в обоих советах у единой России, которая боится победы независимых кандидатов на этих выборах. Местным избиркомам это тоже не нужно. Они полностью зависят от единоросов в Совете и обслуживают их интересы. Причем многие избирательные комиссии работают за бюджетный счет не раз в пять лет, когда проходят выборы, а на регулярной основе. В МО Окервиль, например, председатель получает ежемесячную зарплату. На его содержание в 2020 году выделили больше миллиона рублей. Интересно, за что, если он даже не нашел времени назначить доп выборы? Они бездействуют, а жители не могут не выбрать совет недостающих депутатов не сами стать кандидатами. В других регионах ДОП-выборы проходят регулярно в разные органы власти, а петербургские избирательные комиссии плевать хотели на свои обязанности. последний раз дополнительные выборы проводились здесь аж в далеком 2011 году. И то лишь потому, что Валентине Ивановне Матвиенко для назначения в Совет Федерации нужно было избраться депутатом. Тогда ради этого депутаты в нескольких округах сложили полномочия. И Валентина Ивановна, конечно, избралась, причем сразу в двух муниципалитетах. Даже Сберком в прошлом году проигнорировал необходимость заместить освободившееся кресло депутата ЗАГС -собрание по 21-му избирательному округу. Это стало последней каплей для ЦИКа, который признал работу нашего горизбиркома неудовлетворительной из-за бездействия по назначению выборов. А председателю комиссии Виктору Миненко было выражено недоверие из-за фактического лишения более чем 70 тысяч петербуржцев возможности избрать своего депутата. И в итоге он ушел в отставку. Избирательные комиссии работают по принципу «все равны, но кто-то равнее. Пора этот принцип менять. К сожалению, не все так просто. Мы вместе с местными жителями обратились в суд, чтобы оспорить бездействие избирательных комиссий МО-15 и Окервиль. Но суд отказался рассматривать наш иск по существу и отказал по формальным причинам. Поэтому мы обратились с заявлением к председательницам Центральной и Санкт-Петербургской избирательных комиссий с тем же требованием. Посмотрим, что нам ответят возглавляющие их Элла Панфилова и Наталья Чечина, ведь именно в их обязанности входит контроль за соблюдением избирательных прав граждан. Если ЦИК и ГИК все-таки решат исполнить требования закона, то уже в сентябре на выборах жители смогут избрать не только депутатов Государственную Думу и Законодательное собрание Петербурга, но и достойных местных депутатов. Чтобы одолеть единороссов, в 2021 году у нас есть умное голосование. Если вы еще не зарегистрировались на сайте, сделайте это прямо сейчас и поделитесь ссылкой с родственниками и соседями. Чем нас больше, тем выше наш шанс на победу.